Давайте вспомним теорему Эйлера-Даламбера. Она говорит о том, что любое вращение, сферическое движение, то есть неподвижное точка, можно представить как элементарный поворот, обратите внимание, вокруг некоторой мгновенной оси. Соответственно, сумма трех элементарных поворотов, не только Эйлера, любых трех элементарных поворотов вокруг некомпланарных осей, не некомпланарных не осей, она будет являться, значит, у нас искомым разбиением нашей угловой скорости на три направления. В чат, то есть, что я хочу сказать, что угловую скорость омега мы можем представлять не только как сумму проекции на три оси, например, неподвижной или подвижной координат не столько как сумма вращения вокруг этих трех осей, но мы можем ее представить и как сумму вращения вокруг осей, которые нам заданы, то есть омега-пси, но это ось Z фактически, омега-тета, мутация, тета давайте напишем, омега-тета, Плюс омега, фи, угол собственного вращения. И давайте мы разберем, разложим нашу угловую скорость на вот эти три направления. Напомню. Итак, у нас имеется какое-то вращение. То есть наше тело в данный момент обладает вращением вокруг этой оси. То есть вот какая-то угловая скорость омега. У нас образовалась в нашем вращательном движении. Вот это омега. Мы его разобьем на вот эти три направления. Напоминаю: угол Пси вращение происходит вокруг неподвижной оси аппликат то есть вокруг оси Z. Угол θ вращение происходит вокруг оси ОК. OK, то есть она лежит в плоскости О, X, OY неподвижный. Но само положение оси меняется. И наконец угол φ собственного вращения отчитывается от подвижной оси апликации, то есть от оси z. Вот если разбить на эти три направления, то есть представить себе этот вектор как сумму вот этих трех векторов, то мы получим следующее. Например, вот это у нас будет омега-тепта, направлено по оси -к. Плюс, здесь у нас будет некоторый угол, значит, что омега-пси угловая скорость прицессия, направлена по этой оси. Соответственно, вот их сложили мы, эти два вектора, вот в плоскости этой получили вот эту проекцию. И, значит, остается вот этот и вот этот. ну -ка. как, как-нибудь вот здесь нам надо получить проекцию на... Допустим, вот сюда увеличим. Вот, вот, вот, вот, вот, вот. И вот, вот, и вот, вот, вот, вот, вот, вот, па, па, па, па, па. вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вращения. вот, эти вот, вектора. То вот, мы раскладываем наш вектор омега на сумму вот, этих вот, векторов. вот, вот, ну давайте, поскольку чертеж получился плохим, давайте мы поступим в обратном порядке. Вот наши три оси. Это точка О центр вращения. Это линия узлов. Это неподвижная аппликата. Это подвижная аппликата. Вот у нас три. составляющих скорости. Это у нас угловая скорость с которой меняется угол прецессии. Это у нас угловая скорость с которой меняется угол собственного вращения. А это у нас угловая скорость с которой меняется Угол мутации. Если мы теперь их все сложим, вот это в плоскости, вот здесь происходит сложение, это будет вот эта составляющая, омега Пси плюс омега Тетта, и если я плюс сложу еще вот с этим вектором, ну, как у нас все сейчас будет нехорошо здесь. Давайте. Даже не знаю, что сделать. Давайте уберем вот эту. Так, потом мы ставим нужное обозначение. И значит у нас что еще теперь остается? Значит вот эта плоскость и вот эта. И, соответственно, вот эта плоскость и вот эта. Углы поворотов были не очень удачно выбраны. Ну, получается вот такой у нас параллельный пипец прямоугольный Ну и вот, соответственно, вот эта большая диагональ этого параллепипеда, это у нас будет омега, а вот этот вектор, напоминаю, у нас будет омега-пси. Омега-пси, вот этот вектор. Вот мы разложили вектор угловой скорости на три направления. это и фи соответственно что мы видим отсюда давайте посмотрим на то что полегче нам определить ну вот смотрите вот эти проекции омега пси омега фи то есть омега фи на ось z на ось кси то есть и омега-фи на ось ита Они равны нулю. Почему? Потому что весь вектор омега-фи лежит на оси Кси. То есть на оси... Извиняюсь, это не Кси, это z. На оси z. омега фи -Z равно омега-фи. Омега это видно сразу. Следующее, что мы можем определить? Ну, кстати говоря, сразу отсюда, по определению омега-фи, это будет фи, производная от фи. Хорошо. Следующее, давайте посмотрим на что у нас. Вот омега-тета лежит на оси КЗ, то есть он лежит в плоскости x, y, неподвижной плоскости абсцисс и ординат. Соответственно... его проекция омега тетта на ось z она будет равна нулю, поскольку линия узлов принадлежит и подвижной плоскости кси и Что у нас дальше будет? омега тетта, то есть Омега-тета на подвижную абсциссу рассматриваем. Омега-тета. Вот у нас где-то здесь подвижная, подвижная ось Х. Смысленно. Неподвижная. То есть, это у нас неподвижная ось Y. Соответственно, где-то здесь у нас будет что? Подвижная ось Кси. Если мы посмотрим, то мы увидим, что это будет равняться... На косинус Фи. И аналогично осталось омега Тетта новость И это будет равняться минус тета Штрих на синус Фи. Напомним: углы Фи у нас. Мы рассматривали угол φ. Это у нас угол собственного вращения, то есть который составляет подвижная ось абсцисс с линией узлов ОК. Соответственно. Этот вектор, который будет направлен вдоль этой оси, давайте мы это изображение перенесем сюда сразу. И перенесем, а заново нарисуем. Вот у нас неподвижные оси x, y, z. Давайте мы не будем вводить обозначения, чтобы не запутаться потом с чертежами. Это у нас подвижная ось аппликат. Z. Ладно, это подальше нарисуем. Z. Это Z. Вот у нас получилось, где у нас линия узлов. Вот она, OK. Вот, допустим, это у нас линия узлов OK. Соответственно... Это у нас неподвижная плоскость. Соответственно, вот где-то здесь у нас лежит подвижная плоскость. И вот в ней у нас вот лежит это y. Это подвижная аппликата. И там где-то у нас лежит подвижная ордината. Итак, значит, вот это у нас угол. А здесь у нас, напоминаю, вдоль этой оси вдоль линии узлов ОК лежит вектор омега тета, Соответственно, его проекция на ось Сам омега-тета, напоминаю, равен по определению, что омега-тета, модуль равен это производная от угла тета. Но его проекция на ось си, вот то, что здесь написано, будет равна, что вот этому модулю умножить на косинус этого угла, направляющего на косинус фи. Соответственно, фи плюс 90 будет что? Минус синус фи. Поэтому таким образом мы находим вот эти проекции Угловой скорости. И у нас осталось определить проекции только значит, что оси угловой скорости омега-фи. Для этого что мы делаем? Для этого мы давайте это рассмотрим в следующем фрагменте, просто потому что у нас время уже под 15 минут.